Приветствую смотрящих, я играю в Counter-Strike уже достаточно давно, и за последнее время совсем не прогрессирую. Мое ела держится на отметке в 2200 и совсем не двигается. Не то чтобы мне было это не нужно, ведь все хотят побольше циферок у себя в профиле. Мне это просто неинтересно. Но недавно я решил собраться и попробовать апнуть заветные цифры. 3... Ну а вы будете зрителем того, с чем нам придется столкнуться. Лайк и комментарий от пяти слов приблизит вас к данному скину, а победитель прошлого конкурса у вас на экране. Всем приятного просмотра! На тебе вот этот чалик, который 4700 Кину Найс, найс Саламу алейкум Там все Вдвоем с артистом мы решили Запустить премиальный поиск И даже не думали, что нас закинет Настолько далеко Оооо, вот это плохо Максон Это что такое? А куда мы летим? Надеюсь, ты из конфы не ливнёшь? Я уже на полпути. Нажать кнопку disconnect. Короче, Макс, на тебе вот этот челик, который 4700. Да, да, да. Фу, соляного его закрываешь. Да, да, да. Я сейчас от него такого вялого прикусывать буду. Найс, хорош, Максон. Справедливо. А почему мы с ним вдвоем кон бежим? Пока что из всей этой игры хорошо было только то, что мне дали поиграть нормальную позицию. Я играл опорника А. И, в принципе, как я считаю, у меня это достаточно неплохо выходило. Ну и что? Эй, Сайт! Сосачи бурашка. Нормально они раскинулись. Максон, я клад нашел. И кладмена. Найс, команда! Опа, ну к такому споту 4КЕЛА жизнь не готовила. А куда? Друг! Он сразу в эту дырочку падать бежит. Давай! Друга! Я иду на Б. Я играл, опомню. А! У меня это достаточно неплохо выходило. Нет, два, а, твой, твой. Максон, ну я сделал все, что мог на Ай сайте. Я считаю, я неплохо сыграл. Да ну, но он просто бежит. Он никаких усилий не прилагает эту ЛКМ нажимать. Нормально, Макс, да? Нормально, он просто две кнопки зажал, бежит. Никаких усилий. А вот этот прилагает? Ну этот прилагает, ладно. Вот этот прилагает, мне кажется, что то Какие-то усилия. Слышишь, синий, ты там арастишки? Нет. нормально. Банок 5. Да нищий. Да, убили. А чё Ну вот откуда у него коллаж? Где он его там успел откопать? Кладмен. М макс, жестко, да, здесь? Никак на 2к? Да? Я выстегнул, б. В у меня еще. Кой? Дружище. Хорош, Макс. Тигл нас ой ой ой ой ой ой ой ой ой Макс. Покажи. Биллион, триллион бабок. Ты просто посмотри. Ой-ой-ой. А с тобой что происходит? Ты же видишь его на линии? Ты, суки! Достань, мать из доширака! Когда бы в разыграли бы. На что это? Ну что? Найс, спасибо за керри, парни. Фух. Ну ладно. Я по факту ничего в этой игре не сделал, нам просто ее закеррили. На Next к нам присоединяется Кутон, у которого на данный момент было почти 3000 ела. Уже 2700, да. Летим вниз. И шансы того, что нас закинет куда-то высоко, увеличивались в разы. Но нет, нам повезло. Повезло с противниками, но не с картой. Я сейчас Инферно забанят и будем катать Настик. Mm, может Инферно, парни? не nee, Да ну. Не лишай кайфа. Максон, может еще раз подумаем? Да не, Ладно, под твою ответственность. Это? Это best. Это best не, не, не не Максон, не неси хуй. Обещаю, что мы Настрой <с мне <с уже <с нравится. Думаю, что сразу стоит внести ясность. ДАС-2 это та карта, которую я ненавижу. Я не могу, не умею и не хочу ее играть. На карте я знаю всего один смог. И это мэтсосем. Пикнули мы ее только потому, что Максон обещал. Господи, зачем придумывать пушку, которая не ваншотит в голову на расстоянии всего даст. Что за бред? Ну и куда он захотел сходить? Что такое? Не, не, не, не. не. Нет, он не сможет, он не знает. Okay. На этой карте ко -ка мне можешь обращаться, в общем-то, никак. А вот надо было инферно пить. Какой инферно? Das 2, forever. Это карта дедов, вы чё? Это карта дедов, которую убрали из компетив матчмейкинга, Максон. На нас рай, туго. <смех> ну и как это контрить? Близко, видишь. Хорош. А и еще один. Близко. Еще, еще, еще, еще, еще, еще. А почему я? Как? Ладно, Макс, пошли доигрывать. Пошли доигрывать. Все, друг, моя очередь. Хороший, Макс. Пойдет. Ну ладно, это было ожидаемо, в общем-то. На Next к нам присоединяется Сергей Инклемент, который уже завтра должен будет скупить половину цветочного бульвара, но сегодня он об этом не знает. У него четвертый левел фейса, а у Кутона почти 3000. Разница составляла чуть менее 2000 ела. В этом случае мы будем получать по 10 ела с катки. Ой, Макс, ой, Макс, ты в моих просто даст, самый первый забанил. Максон, даст два, пожалуйста, без меня. Ну что, нюк пикаю, получается. Я гений. Секрет умер. Я улицу выходить буду. Моя лошадь. Убил. Пачка у меня. Под э, синим лежит на улице. Вон синий. Два. Мэйн. Еще увидишь. О, справа. Найс. Nice. Здесь улицы много, много. Э, прошли okay. э, секрет. <плодисмент> а как попасть? Я понял. Далее смог, мои смог далее. Луч пил, луч пи слева. У меня китов нет. Пара -пара. Ну куда пули летят? Еще Хевен. Я убью, не пикайте. Так, так. Найс. Ну ладно, это легкая была. Это какая-то изеевая прям супер. В закромах Инферно где-то в доме спрятался компьютер, на котором можно круто подняться. Ведь бесплатные 25 центов для игры и 15% к депозиту можно получить просто по ссылке в закрепленном комментарии. И это все на CS Go Run. Пополнить баланс можно любым способом. Деньгами, скинами и даже криптой. А появившееся недавно колесо фортуны для новых пользователей, где введя промокод RAN, вы можете выиграть до 30 баксов на баланс абсолютно бесплатно. А крутые режимы не дадут вам заскучать. На краше можно выиграть абсолютно всегда. Ведь тут есть автовывод. Поставить можно даже несколько скинов. А вывести можно любой понравившийся скин из множества. А вот RunFlip, где вы соревнуетесь в беге с другими игроками и забираете победу, это отдельное удовольствие. Run также проводит шоу-матчи с известными блогерами, где их комментируют популярные стримеры. В них вы можете поучаствовать и поставить на свою любимую команду. Вводите мой промокод, добавляйте приписку CSGO Run к нику, и это даст вам более 25% к депозиту. Удачи! На следующий день, пока в сети никого не было, я решил скатать одну в соло, и мне выпадает best map ever. Ancient. Поначалу мне очень сильно не везло, но я знал, что и на моей улице будет праздник. Dead window. Да чё они по этим смокам ширяются? Ай смог с этой? А, пушир-рамп. Это, в принципе, все интересные моменты из этой катки. Мы спокойно ее забрали, не приложив много усилий. На Next уже проснулись ребятки, и мы в пятером пошли арбузить это ело. Deep, ladder, куда, Нет, а, ну куда он? Что он делает за боксами? Убил окно. Еще два мид. Один под коном, второй топ. Я убил под палос. Хорош, слева. Убил. В этой, казалось бы, легкой игре, мне достаточно сильно не везло. У меня был варлос и огромная куча невезения. Да ну нет! Ну что это? В Ладре стоит тело! И ее, кстати, мы доиграли до допов. Но мы все понимали, что мы ее заберем. Ладно, два, два, два, два, 2, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, Ну ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, Вас китчен, китчен вас. Найс, найс. Все. 80% минрейта, 23 АВГ, 26 АВГ, 30 АВГ. Против кого мы играем? Кто это? <связывающих> это чьи знакомые? Разворачивайте. Надо их просто... От... Это мусор. <связывая> а, <пошла. связывая> а, ну да. сетап с тобой. Если только так. Макс, что такое? <смех> Макс, что случилось? Dass два случился. Кидай, кидай, кидай. Одну одну. Бум. Ой, мяг. Саламу алейкум! Там все. Ну, нету Б, я ушел. Зря. Ладно, да, да, да, да, да Б выходит. Флеш <смех> Блоу, флеш Бэллоу, Блоу. Ставит? Бэллоу. Убил. Э, на сайте еще. Машин, машина вас. Хорош Я лоу, я ушел А, вы пряжите меня? Называйте меня просто Эко Кобра Это не шорт, это мостик Хорош, он не ожидал там. <coughs> закрывает. Да, я, я падальщик. Тебе будет встречать авик, Макс. Я понимаю. Танцпол. Убил. Файп. Нычка? Вместе парни. Нет, сайт? Най. Какие-то ворожки, Макс. Опятьсель. Так, ген... халп, халп. Хорош, смог нам дать. Владик, аж родной, все твое Да не, Владик, уводи ребят Хороший. Господи, они же такие глупые, как мы их смогли 10 раундов отдать? Нет, мы одному типу отдали, вот этому, который на первом месте А, ну да, он. <laughs> Владик там один и играет Почему у нас спаун подбей все каждый раунд? Четыре на спаун я убил мид. Еще лонг. КТ прыгнули. Слева, чекусь, еще КТ. Ласт один один КТ, у меня <проб> о, в дверях. Хорош, Макс. Найтс, команда. А, а, я... Проспамлю да, Владику. Давай, Владик. Нормально, выиграешь. Привет, Максим О, привет, Максим пишет тебе, смотри, слышь. Комарин. Ой, ну это плохо заканчивается, я вижу. Они сейчас потеть как твари будут. Я таких знаю. О, ну это как называется? Феррари пик? Окно, за, окно залез. Я убил окно. Парконом тоже убил. Забрал шорт. Пачка, пачка, шорт, пачка, пачка шорт. 2393 ела, до 2500 остается еще, по факту, 4 игры в ряд и все. Да-да, всего четыре игры и половина челленджа будет уже выполнена. Но, как вы понимаете, не все так гладко. Да убей, Макс. Ведь пойдя играть на следующий день, мы поймали жесткий лострик. Но это какие-то знахари против нас. Хорошо. Рож. Хорошо. Хорошо. он забрал это что это это нет давайте семейный просмотр дем... состроим мне очень интересно но в демке не было совсем ничего необычного ребята просто стреляли как в последний раз я открываю один кейсик на удачу А за ним мы проигрываем еще 5 игр подряд. Упал Вэлла я не сильно, ведь все эти игры мы играли с Сережей, что давало нам получать по минус 8 ела за игру. И тем самым наш ранг был не очень быстр. Что это за мух красивый На этом закончился наш третий день игры, на котором я решил взять небольшой перерыв. Всем огромное спасибо за просмотр. Встретимся в следующем ролике, в котором я закажу для себя тренера.